Здравствуйте, дорогие партнеры, здравствуйте, дорогие гости корпорации ФОХОУ. Всем доброго времени суток. Меня зовут Ван Фан. Я являюсь представителем специалистом международного бизнес-колледжа корпорации ФОХОУ. И очень рада сегодня присутствовать на нашей очередной онлайн-встрече. 我今天和大家分享的主题是经络通的常见问题的一些分享。Тема, которую сегодня мы затронем, очень интересная, это БМ, а именно главные ответы на вопросы по Био. Анар гома суро.同样一如既往，在我们的课程开始之前，我们还是要去关注一下疫情的一个最新数字。 Дорогие друзья, по традиции, как мы это делаем обычно, перед началом собственно, лекции поговорим о эпидемии коронавируса, о статистике. Сейчас людей, которые заразились коронавирусом по всему миру, насчитывается уже более чем 2 миллиона 600 тысяч человек. 那整个莫斯，整个俄罗斯呢，也已经超过了六万人。Если говорить о статистике в России, то людей заразившихся коронавирусом уже насчитывается более чем шестьдесят тысяч человек。每一次的直播课程，我们都会去播报数字，疫情的数字，就是提示我们的家人们，还有我们手机屏幕前的你，能够关注自己和家人健康，因为生命是无价的，健康是无价的。 дорогие друзья мы не зря постоянно перед началом лекции говорим о статистике мы хотим призвать каждого из вас что здоровье это самое главное что у вас есть жизнь это самое главное что у вас есть поэтому вы должны по максимуму себя защитить и уберечь <говорит> Дорогие друзья, буквально несколько лекций назад мы рассказывали о том, как пользоваться биоэнергомассажером и как самому себе можно проводить определенные сеансы биоэнергорегуляции. Надеемся, что все из вас помнят эту лекцию и надеемся, что многие из вас прибегали к использованию данного способа. 培訓的時候很多人都會去問一些關於經濟通的一些問題 дорогие друзья, каждый раз, когда мы находимся в командировке люди подходят с вопросами о биоэнергомассажёре 包括這段時間我們的郵箱也去不斷的有人去 發來一些問題,我們把它提煉出來 和大家來分享一些 точно так же на нашу почту, на нашу электронную почту, горячую линию постоянно приходят вопросы о биоэнергомассажеру, которые больше всего волнуют партнеров и гостей нашей компании. И почему мы, собственно, устраиваем э, нашу онлайн трансляцию в таком формате, то есть ответы на основные вопросы, на главные вопросы, которые вас наиболее интересуют, для того чтобы вы еще больше знаний получали, каким образом эффективно применять биоэнергомассажер э, для себя, для членов своей семьи. Дорогие друзья, ну что ж, давайте перейдем к самому интересненькому. Что ж там за вопросики такие были? Давайте их разберем. Итак, первый вопрос заключается в следующем. Скажите, пожалуйста, безопасен ли биоэнергомассажер? Может ли меня ударить током? Итак, дорогие друзья, отвечаем на этот вопрос. Не стоит переживать. биоэнергомассажер потом вас не ударит. И биоэнергомассажер является безопасным продуктом в использовании, безопасным прибором. Дорогие друзья, у некоторых возникают вопросы следующего характера. В процессе прохождения сеанса биоэнергорегуляции по телу возникают легкие ощущения, а не менее. Несет ли это за собой какого-то рода риск? В данном случае нет, не несет. Почему? Потому что эти ощущения они сродни традиционному китайскому способу, такой как иглоукалывание. Вы знаете, что биоэнергомассажер на самом деле используется уже в более чем 80 странах и регионах мира. Конечно же, биоэнергомассажер имеет соответствующие сертификаты безопасности для того, чтобы быть использованным в этих странах. И, дорогие друзья, выходное напряжение в биоэнергомассажере составляет 8 вольт, и это э, совпадает полностью с биотоками клеток нашего организма. Соответственно, для того человека, который проводит процедуру, для того человека, который проходит процедуру, нет какого-то риска или какого-либо побочного эффекта. Дорогие друзья, вообще на чем основана работа биоэнергомассажера? Биоэнергомассажер он преобразует электрический импульс в биотоки, которые полностью совпадают с электрическим зарядом клеток нашего организма. Поэтому таким вот образом, да, как происходит соответствие э, электрическому заряду клетки, э, наша клетка э, может пополняться, скажем так, энергией, подпитываться ей. Также достигается эффект а, проработки меридиана, то есть возможность сделать их проходимыми, в результате чего а, наша иммунная система укрепляется, усиливается. Дорогие друзья, перейдем к следующему второму вопросу. Вопрос заключается в следующем. Подскажите, пожалуйста, а здоровому человеку можно ли проходить сеансы биоэнергорегуляции? Ответ ⁇ да, конечно, можно. Дорогие друзья, неважно, вы здоровый человек и вы человек, который имеет определенные проблемы по здоровью или же человек, который находится в так называемом состоянии субздоровья, то есть предболезненного состояния. Неважно, так или иначе всем этим людям да, необходима проработка меридианов. Плюс uh, здесь как бы да важно um, понимать одну фразу, uh, то есть профилактика, то есть предотвращение, профилактика предотвращения, то есть профилактика uh, появления тех или иных заболеваний. То есть в данном случае, когда человек а, находится в здоровом состоянии, все равно проработка а, меридианов, которые проходят по его телу, является очень а, хорошим способом. Почему? Потому что это поможет человеку а, предотвратить появление заболеваний. Дорогие друзья, следующий вопрос очень-очень интересный, и наверняка человек, который этот вопрос задавал, обладает действительно добрым сердцем и доброй душой. Вопрос заключается в следующем. У моего друга есть жировик. Подскажите, пожалуйста, можно ли ему проходить сеансы биоэнергорегуляции? 我们首先要分辨是恶性的还是良性的如果是恶性的脂肪瘤不建议大家去做因为恶性脂肪瘤它存在很多不可控的因素在里面特别它在生长的过程当中 Итак, дорогие друзья, первым делом, что нам нужно определить в данном случае? Мы с вами знаем, что жировик это опухоль. Соответственно, мы должны понимать, какая это опухоль? Это доброкачественная опухоль или злокачественная опухоль? Если злокачественная опухоль, то нельзя в данном случае проводить сеанс биоэнергорегуляции, проходить сеанс биоэнергорегуляции. Еще раз запомните, если жировик это опухоль, да, если она Зло злокачественная, то нельзя э, этому человеку проходить сеансы на э, БМ. Почему? Потому что, чтобы не спровоцировать, э, мы же не знаем, да, что это за опухоль такая, что она в себе несет и так далее, и чтобы э, не навредить, еще раз, при э, злокачественной, нельзя. 那良性脂肪瘤是可以去做我们的经络通配合着能量网起了一个很好的通经活略以及是排毒散接散淤以及浸泡我们血液的毒素的作用 Итак, но ну, а если этот жировик является доброкачественным, то тогда можно использовать биоэнергомассажер, можно проходить сеансы биоэнергорегуляции. Биоэнергомассажер вместе с энергетическим бальзамом помогает активизировать циркуляцию крови в организме, помогают рассеивать, скажем так, застои крови в организме, имеют детоксикационный эффект. 身上脹脂肪瘤代表他身体的毒素比较多我们说是堵了堵则瘁瘁则毒堵到一定程度之后就会变成个瘤所以他一定要配合了另一条的产品比方说像三氢寡糖以及高签可以清我们的那些垃圾和毒素会对他的脂肪瘤非常好的帮助 Итак, дорогие друзья что такое опухоль, как она образуется? Собственно, первым делом, сперва в нашем организме образуется определенный застой. Затем застой этот накапливается, увеличивается в размерах, в результате чего это может приводить к появлению опухолей. Соответственно, в данном случае здесь еще рекомендуем мы принимать продукцию для внутреннего применения. Игаши Сан Син, Хан, Uh, поэтому в данном случае мы рекомендуем еще добавить следующие продукты. Это сансин, паста роза и гаосен. Дорогие друзья, следующий вопрос тоже очень хороший, и наверняка тоже этот человек, он эм, имеет внутри такие чувства сопереживания к другим людям. Вопрос заключается в э, следующем. Э, моей тетушке в этом году 65 лет, подскажите, пожалуйста, э, можно ли ей проходить сеансы биоэнергорегуляции? 如果没有禁忌症的话，是就可以做金门峰。Итак, здесь нам с вами важно очень понимать, есть ли противопоказания или нет. То есть, первым делом мы убеждаемся, что противопоказаний нет, и если их нет, то тогда можно。那因为年龄比较偏大，我们刚开始做的时候，一定要是短时间、小档位的去适应。 но, дорогие друзья, мы с вами здесь должны обратить внимание на следующее. В данном случае возраст, скажем так, не маленький. назовем это так, поэтому в процессе проведения сеансов регуляции, особенно также в процессе начали, в начале, когда мы только начинаем проводить эти сеансы, нужно запомнить, что интенсивность должна быть минимальная и время проведения сеанса биоэнергорегуляции минимальное. То есть, еще раз 见效是最 minimal 的，时间 minimal 的。那最好配合内调的产品，因为年龄偏大了，他是身体的各项机能都会有所下降。 Дорогие друзья, но также очень важно э, непосредственно подкрепление еще продукции для внутреннего применения. Почему? Потому что уже в таком, скажем так, уважаемом возрасте да, э, наши функции внутренних органов могут увядать. Поэтому здесь очень важно именно укрепить наш организм тоже. Например, эликсир феникс, э, например, линджи э, или э, три драгоценности. Э, после того, когда мы э, провели сеанс биоэнергорегуляции, собственно, нужно э, подкрепить организм полезными питательными веществами. ]给大家打个比方. 就像我们的一个房间特别的脏漫我们把里面的东西全部都清理出去把这个房间的垃圾清理出去之后我们要及时的补充家具是一样的道理 Давайте мы сейчас здесь с вами приведем, вам приведем такой очень простой пример. Когда у нас, например, есть комната, она заставлена разными вещами, и комната ну, в таком состоянии, когда она пыльная, грязная, ее нужно прибрать. И мы занимаемся уборком в данном случае. Поэтому мы всю мебель, собственно, да, сперва э, ненужную выносим, мы подметаем, моем полы, э, то есть приводим комнату в порядок, затем обставляем мебелью да, необходимой, и в принципе истина, суть точно такая же, как и говоря, о нашем организме дорогие друзья следующий вопрос заключается собственно в том, если у человека повышенный сахар в крови Итак можно ли проходить сеансы биоэнергорегуляции человеку у которого повышенный сахар в крови? 当然是可以使用的各位你知不知道我们在金默通的初级手法有一个叫扫落脉的第二步这个动作 Итак, значит, да, можно в данном случае этому человеку проводить, проходить, точнее, сеансы биоэнергорегуляции. Дорогие друзья, давайте вспомним базовый курс обучения и вспомним один из шагов, именно это проработка луа май, проработка коллатералии. Помним такой. 配一些定点打的一手大堆一手长墙这个也是对我们的一线有非常好的作用那同时我们还做的是终极的减肥的手法也会对一线有非常好的帮助 и также, дорогие друзья, вспоминаем, собственно, первое наше базовое обучение по практическому применению биоэнергомассажера. Вот этот шаг, проработка коллатерали, он благоприятно воздействует на нашу поджелудочную. Также шаг фиксированного воздействия на точку даджу и на точку чан-тян тоже благоприятно воздействует на поджелудочную железу. И... В продвинутом курсе обучения по э, применению биоэнергомассажера техника на коррекцию фигуры. Вот когда мы прорабатываем область живота, она также благоприятно воздействует на поджелудочную. И в данном случае мы биоэнергомассажером воздействуем на меридианы, воздействуем на биологически активные точки. Условно говоря, мы их как бы раздражаем. Таким образом идет воздействие на клетки поджелудочной и на нашу эндокринную систему. 我们做金某筒是必不可少的同时一定要配合着我们的内调产品比方说高签和口服液这是要内调的产品 Угу. Дорогие друзья, и в данном случае также э, мы можем сказать, что э, биоэнергомассажер для тех людей, которые страдают сахарным диабетом, он имеет вспомогательный эффект, вспомогательный характер. Каким образом? То есть он помогает э, регулировать э, сахар в крови и также помогает, э, скажем так, предотвратить осложнения, связанные с э, данной э, проблемой. Но, конечно же... Не следует забывать, что uh, о продукции для внутреннего применения это uh, Галсен, это Эликсир Феникс. Uh, но также... Uh, Дорогие друзья, мы с вами должны обратить внимание на наше питание. То есть не стоит употреблять очень калорийную пищу, либо пищу с большим добавлением сахара, с большим процентом сахара в содержании. То есть обязательно нужно контролировать питание. А. Color, лучше uh uh -huh. Соответственно, дорогие друзья, стараться больше uh, кушать, например, uh, овощей, добавлять фрукты в питание и также нужно стараться непосредственно спать по ночам, то есть не бодрствовать по ночам, а наоборот в необходимое время идти укладывать спать. Плюс не стоит пренебрегать физическими нагрузками в умеренном количестве, то есть не забываем также о физической активности, занимаемся умеренно спортом. 那接下来这个问题应该很多人都特别喜欢的。Дорогие друзья, следующий вопрос тоже необычайно интересный и, наверняка, многих он найдет свой отклик.他是问经络通能美容吗？经常做经络通，那我们经络通可以去做面部的美容手法吗？ Вопрос заключается в следующем. Подскажите, пожалуйста, имеет ли биоэнергомассажер какой-то косметический эффект? Можно ли биоэнергомассажером проводить сеансы регуляции косметического характера в области лица? 那, 经浪通, Итак, биоэнергомассажер, да, действительно, имеет косметический эффект, и люди, которые используют биоэнергомассажер, проходят сеансы биоэнергорегуляции, замечают следующее, что их кожа а, начинает приобретать такой естественный, натуральный блеск. 呃, на самом деле результат по улучшению качества кожи замечается не только на самом лице, но и по телу 呃, действительно замечаются изменения в лучшую сторону. Дорогие друзья, замечали ли вы, что после прохождения сеанса биоэнергорегуляции ваша кожа такая, словно насыщенная, она со здоровым приятным румянцем. Замечали ли вы за собой такое? И э, что делает биоэнергомассажер? Он активизирует энергию и кровь в э, нашем организме, активизирует клетки э, нашего организма, в результате чего наша кожа выглядит действительно э, такой э, красивой, э, со здоровым э, румянцем и э, хорошего качества. И, соответственно, энерги... биоэнергомассажер помогает наладить циркуляцию энергии ЦИ, мы уже об этом сказали. Если ЦИ э, и кровь хорошо циркулируют по нашему телу, то в результате э, э, даже меняется цвет нашего лица. То есть он тоже становится заметно лучше, чем был раньше. Плюс, когда в достатке и хорошо у нас циркулирует на лице и кровь, у нас также могут уменьшаться проявления пигментных пятен на лице в частности. <entsprechend> uh, Опять-таки, от того, что хорошо циркулирует ци и кровь, это помогает нам контролировать появление э, морщин. То есть замечается, что э, сдерживается проявление морщин и их даже может становиться меньше. Итак, друзья, э, сказать следующее, что Меридианы, есть огромное количество биологически активных точек, есть нервные окончания, поэтому не рекомендуем вам, скажем так, заниматься проведением сеансов биоэнергорегуляции, то есть без обучения и просто так какие-то делать движения на лице. Это неправильно, не делайте так. Мы э, хотим сказать следующее. Э, собственно, у нас есть э, продвинутый курс обучения по практическому применению биоэнергомассажеру. Так вот как раз на нем специалисты Международного бизнес-колледжа рассказывает, каким образом проводить данную технику по лицу, на какие точки воздействовать. 在这里也提前给大家透过一个好消息因为过一段时间我们会有升级版的金螺通就是这一款金螺通会有专门教大家面部美容的探头使用的方法非常简单非常有效果 Дорогие друзья, буквально с течением определенного времени вскоре у нас будет обучение от нашего международного бизнес-колледжа корпорации ФОХО. Это как такая хорошая новость для вас по применению БЭМа нового поколения, а именно по применению насадки, которая идет к этому БЭМу, и специалисты международного бизнес-колледжа расскажут, каким образом, какую технику проводить и по лицу. Uh, 接下来, Итак, следующий вопрос тоже очень интересный и волнует огромное количество людей, в частности мужчин. Так, вопрос заключается в следующем. Uh, подскажите, пожалуйста, uh, при воспалении предстательной железы, uh, при гипертрофии предстательной железы, можно ли проходить сеансы биоэнергорегуляции? 那前院线的问题它影响了很多男士的健康比方说尿贫尿疾尿不尽 Дорогие друзья, проблема с прикисательной железой беспокоит, волнует огромное количество мужчин. Почему? Потому что она ведет за собой ряд, скажем так, других сложностей в жизни, а именно это учащенное мочеиспускание, это болезненные мочеиспускания и порой даже неконтролируемые мочеиспускания. 呃, и 呃, иногда бывает, что действительно ситуация -то усугубляется и значительным образом негативно воздействует 呃, скопление мочи на предстательную железу. 那再严重了就会前列腺盖状化那还有一个就是前列腺癌他威胁着男士的一个健康的问题同时也会对男士的性功能有很大的影响 Собственно, эти проблемы действительно могут ухудшаться, если с ними ничего не делать. и Поэтому мы должны как бы тоже понимать этот вопрос. Действительно, ухудшение, когда не происходит процесс регуляции, могут даже доходить и до онкологии. То есть, как вы видите, действительно большое количество проблем может привести нам эта ситуация, если ничего не делать опять-таки. 各位還記得我們初級手法裡面有一個恆征定點打代曼以及巴療 還有是城府的這個位置嗎? дорогие друзья, помните, на базовом курсе обучения у нас были такие шаги, как фиксированное воздействие на паясывающий меридиан, 代曼 на точке巴療, и на точке Чинь-Фу. 這幾個穴位, 它就可以很好的去刺激一線細胞分, 刺激我們的 Соответственно, биоэнергомассажер, э, когда мы воздействуем им на эти точки, э, то таким образом мы активизируем клетки предстательной железы, в результате чего э, можем э, начать процесс регуляции. 有的人做一次之後他的尿提尿提的症狀都緩解了但每個人是不一樣的體積不痛其實其實 у人 Партнеры наши гости рассказывали о том, что даже после одной процедуры бывало так, что уходило ощущение боли при мочи спускании либо учащенное спускания Но здесь мы хотим сказать следующее, что мы все с вами разные, ощущения могут быть у нас разные, и результат, соответственно, у каждого может быть свой. 来去调理我们的盛长对前列下有很好的帮助那同时也是要配上 Дорогие друзья, поэтому, когда мы говорим о предсвятительной железе, то хотелось бы сказать следующее, что проблемы с ней еще бывают часто связаны с почками. Поэтому какую продукцию еще здесь рекомендуем к подкреплению? Это санцин и три драгоценности. 呃, и, 呃, конечно же, 呃, в данном случае еще рекомендуется меньше употреблять каких-то продуктов, 呃, раздражающих наш организм. 呃, цеди, цеди的, 呃, чемпинг, 天的? 天的. И меньше 呃, стараться употреблять еще 呃, соленых продуктов. 啊, дорогие друзья, 呃, собственно если да, употреблять продукты соленые в данном случае, это может негативно сказаться э, да, на работе почек. Поэтому на это нужно э, обратить внимание. 呃，第一个是咸的东西要少吃点，第二个呢，甜的东西少吃，可以吃一些黑色的东西。呃，вот стараться также кушать поменьше сладкого.呃，и ещё можно употреблять ещё продукты, 呃, которые имеют чёрный цвет。那生活上面尽量不要熬夜，如果有前列腺的问题，那性生活的次数呢也要减少。 Дорогие друзья, также рекомендуется в данном случае нормализовать свой сон. Каким образом? То есть ночью мы спим, ночью мы не бодрствуем. И если есть такого рода проблемы, то стараться уменьшить свою половую активность. Дорогие друзья, следующий вопрос, и мы его уже относим к женщинам. Вопрос заключается в следующем. Подскажите, пожалуйста, если у девушки, женщины период менструации, можно ли в данном случае ей проходить процедуру биоэнергорегуляции? И подскажите, пожалуйста, если есть проблемы по гинекологии, биоэнергомассажер может как-то помочь или нет? 經往通通能夠活血化以及出進加速血循環所以女性在來月經期間做經往通容易讓她的月經量增大所以女性來月經期間不適合做 Дорогие друзья, мы говорили о том, что биоэнергомассажер помогает ускорить циркуляцию крови, помогают устранить застои, то есть рассеивать застои в крови. В период менструации это может спровоцировать, использование биоэнергомассажера я имею в виду, спровоцировать большое количество выделения крови, поэтому, пожалуйста, это в данном случае, период менструации нельзя проходить в процедуру биоэнергорегуляции. Еще раз, нельзя, не проходим перед операцией процедуру. <связанная> Дорогие друзья, у женщин часто бывает, у кого-то больше, у кого-то меньше, различного рода проблемы, связанные с женским здоровьем, с гинекологией. 妇科的问题它有外阴的问题有阴道的问题那还有子宫的问题那还有输卵管以及卵巢的问题还有盆腔的问题都属于是妇科疾病的伴供老师我太不好意思还是有那个声音可不可以小一听好 Ага, а, дорогие друзья, какие могут быть проблемы э, по гинекологии, точнее с чем они могут быть связаны? Э, итак, это могут быть проблемы, связанные с маткой, проблемы, связанные с влагалищем, также проблемы, связанные с э, тазовой областью э, у женщин. 那我们做经络通各位我们有一个是定点打代买同时定点打发疗那还有一个是环跳以及 Дорогие друзья, у нас в технике обучения есть воздействие на такие э, точки, на такие места, как опоясывающие меридиан и дай-май, как точки баляо, как точки флантяо, точки чинфу. В данном случае это воздействие на эти точки благоприятно будут э, благоприятно будут для женского здоровья. 那如果有妇合问题最好配上我们的贵妃宝他可以起到一个很好的代谢我们体内的脏的东西然后我们的经过痛也是一样的把我们女性生殖器周围的以及我们的卵巢子宫输卵的这些垃圾不好的东西给他排出去以及激活他的细胞 Угу, дорогие друзья, также э, в данном случае рекомендуется еще использовать э, тампоны Гуэфэй, жемчужина принцессы, для того, э, чтобы произвести процесс так, очищения. Э, биоэнергомассажер также помогает нам в процессе детоксикации, в процессе очищения нашего организма, э, матки, маточных труб, яичников и так далее. 那我们在生活上面也是要注意的第一一定要注意个人的卫生清洁第二一定要不要少吃一些辛拉刺激性的还有一些 Дорогие друзья, также мы обращаем внимание в данном случае на гигиену личную, это очень важно. Плюс обращаем внимание на свое питание, то есть стараемся употреблять меньше продуктов, раздражающих в наш организм. В данном случае, например, это могут быть холодные какие-то ледяные продукты. Это, собственно, негативно сказывается на данную проблему, поэтому стараемся их исключать, эти холодные различные продукты питания. Дорогие друзья, если, вот, собственно, есть у вас проблемы э, по гинекологии, по женскому здоровью, э, вы можете использовать биоэнергомассажер. При этом также не забывайте, пожалуйста, э, использовать энергетический бальзам и наносить энергетический бальзам на область низа живота, на точки болела. 哦, 去了很多的国家, дорогие друзья, следующий вопрос очень-очень интересный, действительно мы заметили, что в наших командировках 呃, и в разных странах, не только в России, огромное количество людей очень интересуется этой темой, что же за тема такая сейчас услышим. И uh, данная тема, она, собственно, напрямую связана uh, с таким балансом в семейных отношениях, в обществе. Окей. Okay. 问我们的金络通，听说对男的、女的性 的提升以及性的问题有很好的解决，是真的吗？你等。 Собственно, в чем заключается вопрос? Скажите, пожалуйста, может ли биоэнергомассажер помочь в улучшении половой жизни мужчины и женщины? Может ли улучшить половую жизнь? Я, собственно, слышал, что да, действительно помогает, но хочу узнать, правда ли это? Да, действительно правда. 我们有很多的人用金螺通调理的,本身男士有杨威爪蟹,勃起困难,或者是勃起的时间比较短。那么通过用金螺通的调理,然后改善了非常多。 Итак, дорогие друзья, действительно, многие партнеры и гости обращались к нам по следующему вопросу. Когда у мужчин происходит быстрая эякуляция, либо же когда есть проблемы с потенцией, может ли им помочь? И действительно, да, он помогал многим людям, в частности, проблемы, например, если есть проблемы с эрекцией и так далее. Действительно, да, биоэнергомассажёр помогает улучшить, в данном случае, э эту ситуацию и улучшить, соответственно, половую жизнь. У женщин, у есть性, у многих, у многих и у некоторых женщин бывает, скажем так, слабое либидо, фридидность. В данном случае использование био тоже поможет улучшить это состояние и заметить действительно э, изменения. Помните о точке Чиньфу и у нас на базовом курсе обучения есть шаг фиксированного воздействия на точке Чиньфу. Uh, давайте мы с вами разберем, почему же воздействие в данном случае на точке Чинифу может давать хороший результат. Итак, ответ заключается в следующем. Когда мы воздействуем на точке Чинь-Фу, точка чинь это очень интересная точка, в каком плане? Она находится в одной из эрогенных зон нашего организма. И это то, то место, точки Чинхо, это то место, через которое проходят нервное окончание uh, наших половых органов. <говорили> 啊, и когда вот мы воздействуем на точку Чинфу, каким образом это благоприятно воздействует на половую жизнь? То есть, 嗯, это помогает изменить, 啊, скажем так, половые ощущения во время самого акта. То есть улучшается, что в данном случае? Половая функция и мужчин, и женщины. Наверняка уже кто-то из вас пробовал дело на гуматурном фото, воздействовал на эти точки и увидел результат. Соответственно, если это мужчина, у него ослаблена половая функция, то ему рекомендуется принимать эликтира при договоренности в данном случае, то есть как подкрепление к бедам. Ну, употреблять пищу больше продуктов черного цвета и меньше употреблять продуктов продуктах так, ответим на этот вопрос, переходим к следующему вопросу. Подскажите, пожалуйста, почему бывает у некоторых людей после проходилей сеанса биоэнергорегуляции сомнения, а у некоторых наоборот человек не может уснуть, почему uh, у некоторых uh, на коже появляется ощущение зуба uh, и так далее, с чем это связано, расскажите пожалуйста. Это и это с точки зрения традиционной китайской медицины так называемые реакции на улучшение. И на самом деле бывают различные ощущения, которые человек может испытывать после прохождения сеанса биоэнергорегуляции. Но сейчас мы о них поговорим. В частности, о четырех. Первое, это переизбуток энергии, это перевозбуждение что, что после прохождения сеанса биоэнергорегуляции бывает так, что после человека передаем энергию, передаем силы. Почему так происходит? Потому что мы активизируем с помощью сеанса, то органов. И, соответственно, улучшается, скажем так, состояние организма, то есть он больше такой преисполненный, перевозбежденный. В данном случае это еще благоприятно влияет и на голову функцию это перевозбуждение, перебудок энергии, это тоже, скажем так, начало процесса регуляции, а, и, то есть это одна из реакций на улучшение. Но это не то, что будет постоянно, да, вот такое вот ощущение неплохо, то есть, ну, то есть, имеете в виду, энергии, а, со временем это пройдет. Просто это как один из процессов м, регуляции, один из этапов регуляции. А второе, значит, процесс детоксикационный, каким образом он может у нас проявляться после проходения сеанса биоэнергорегуляции. И, соответственно, из-за того, что в нашем происходит переизбыток шлаков, переизбыток токсинов, это может отражаться на нашей одежде будут ображаться в э, различных проявлениях на коже, воспалениях, прущах и так далее. Далее следующее, это болевые дискомфортные ощущения, которые может, может человек испытывать ощущение такой боющей, боли, ощущение ломоты. Они тоже бывают, но бывают они из-за того, что опять-таки это непроходимость меридиана, а такие ощущения вы испытываете, опять-таки, это как определенный этап, когда мы начали сеанс регуляции нашего организма, это тоже дает реакцию на улучшение. У некоторых бывает следующая реакция, собственно, когда человек испытывает ощущение сомнелости. Почему? Потому что у него в организме у этого человека недостаточно энергии и была неплохо циркулирует в результате. 那也是我們身上有一些病罩的地方他需要掉大量的氣血來去修復我們病罩的地方所以其他地方就氣血就不充足了人也會有這種困倦的感覺 ощущение сейчас мы вам скажем. А, возникает только то, что изначально у человека недостаточно, то есть циркулирует С ци и кровь. После прохождения сеанса биоэнергорегуляции, наша С и кровь, она стремительно идет к тому месту, скажем так, к очагу, к такому проблемному месту в нашем организме для того, чтобы его восстановить. Поэтому, грубо говоря, этот цикл туда доходит, приливает и человек начинает испытывать э, ощущение, э, скажем так, ослабленности, какой-то сонливости. 那以上就是我今天和大家分享的，因为时间的关系，就先分享了这些。如果你有什么疑问，如果你有什么问题，如果你有什么好的一些建议或者是案例，都可以发到我们的佛号邮箱里边去，我们会在以后的课程当中会提炼出来，在直播平台上和大家再去交流和学习。没事没事，呃，什么问题？没问题，没问题。我们也没有收到任何关于这个方面的任何意见，没有别人来报过这个公司。<音>